Всем привет, меня зовут Антон Мухортиков, я директор компании «Антей» и мы начинаем новую рубрику «Вопрос к дизайнеру». И сегодня у нас в гостях замечательный дизайнер Евгений Швецов. Представлю вам, Жень, привет. Привет, Антон. И сегодня мы немножко поговорим о психологии, о психологии в дизайне. И Женя нам расскажет свой опыт, как для него это все происходит. Жень, расскажи, вот существует такое мнение, что дизайнер должен быть немного психологом, обладать какими-то знаниями из психологии. Как ты вообще к этому мнению? относишься. Спасибо за хороший вопрос, Антон. Абсолютно точно, что существует такое мнение, и оно применительно к профессии дизайнера интерьера очень актуально. Угу. Наша сфера связана тесно с общениями с людьми. Угу. Я не говорю принципиально не делю на заказчиков и на клиентов, угу. а говорю на общение с людьми, потому что в процессе проектирования. Так или иначе весь процесс сводится к доверительным отношениям. Безусловно. Чем доверительные отношения, тем м, качественнее результат. Да, ты же еще общаешься с поставщиками, общаешься с э, различными строителями и так далее, и так далее. Да, а то есть там не много не людей. Согласен с тобой. А расскажи, какие э, вот, навыки из психологии, да, из этой области знания ты применяешь при общении с клиентами? Угу. Спасибо за вопрос, Антон. Есть на сегодняшний момент очень много инструментов для понимания и, скажем так, условной типизации клиентов, людей. Mm -hmm. вот. Это помогает сократить время на процесс проектирования mm -hmm. и упрощает и увеличивает шансы на отличный результат, mm -hmm. на отличный результат в виде стильного гармоничного интерьера. Mm -hmm. вот. В связи с этим я пользуюсь несколькими средствами для понимания людей. Uh -huh. то есть, первый основной способ для себя я вывел такой, что отношу человека к аудиалу, визуалу или кинестетику. Uh -huh. Наверняка это известная да, такая структура. Вот, то есть, важным моментом для визуалов является то, что они оценивают дизайн. Ну, скажем так, больше в большей степени, чем остальные два типа, uh -huh. так как визуалы они оцениваются глазами. Uh -huh. Аудиалы, соответственно, оценивают на слух, uh -huh. и при общении с человеком очень важно говорить структурно и четко, угу. потому что на слух восприятие информации у этих типов людей очень м, острое. Да. Острее, чем у других. Да. Вот. Кинестетики ощущают себя, ощущают свою квартиру, свой дом м, сквозь призму уюта. Угу. То есть э, для них важно м, фактуры, текстуры, угу. тактильное ощущение, то есть применение материалов и так далее. Очень интересно, вот. да, согласен. Следующий, но ну, основной и скажем, наиболее Доступный для понимания способ ⁇ это понять человека сквозь призму зодиака. Mm -hmm. То есть зодиак, он, ну, скажем, условный, есть смешанные типы людей. Mm -hmm. Тем не менее, можно э, по представителям той или иной стихии понять, что нужно человеку. Mm -hmm. Скажем, представитель огня Овен mm -hmm. э, ну, условная для себя вывел условную формулу. Огонь горит там, где есть воздух. Ага, Такая ага. история о том, ага. что. Поподробнее расскажи, да. что это значит. То есть это может означать не, прямое, не прямой смысл сказанного, угу. а то, что овны любят свободу, угу. воздух и свет. Условные Очень такие понятия. Вот. Наличие огня в интерьере для них очень ценно. Mm -hmm. То есть это может быть как настоящий огонь, так и имитация. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Какие-то биокамины Абсолютно и так далее. Точно да, такие вот вещи. Mm -hmm. Свечи может быть, да? Свечи, mm -hmm. э, какие-то акценты. Сценарии освещения, они тоже могут э, являться mm -hmm. проявлением характера. Он. Супер круто. еще какие-то ну, оценки, скажем так, можно дать людям по каким-то системам? Абсолютно точно. Все остальные представители стихии угу. условно, но тем не менее делятся на те или иные предпочтения. Скажем, угу. знаки земли предпочитают оттенки более приглушенные, пастельные, угу. более сдержанные. Ну, и, скажем, представители земных знаков зодиака реже встречаются яркие акценты. Mm -hmm. То есть, если у Овна они встречаются дозированно, mm -hmm. в виде кресел, подушек и mm -hmm. так далее, текстиля какого-то, то у земных знаков они гораздо реже встречаются. Mm -hmm. mm -hmm. Интересно. Для представителей воздуха интерьеры должны быть словно утренний свет, утренняя атмосфера. Ну, то есть, mm -hmm. они любят просыпаться в атмосфере утра. Весеннего, скажем так. Интересно. Вот. Интересно. Нечто легкое, парящее? Л нечто легкое, парящее, это может относиться и к мебели, то есть mm -hmm. тяжеловесной мебели э в интерьерах у весов не должно быть. Mm -hmm. То есть, если мы предложим массивные элементы мебели, то mm -hmm. это наверняка затормозит процесс ну, да. и да. будет происходить поиски дальнейших. Вот. Круто, круто. Не думал никогда об этом. Какие-то другие, ну, скажем так, системы типизации клиентов ты используешь? То есть мы с тобой проговорили сейчас по поводу, значит, знаков зодиаков. Что-то еще? То есть какие-то еще тебе вещи помогают вот с этой психологической точки зрения? Может быть приведешь какие-то примеры того, как это, ну, то есть как ты работаешь с конкретными, может быть, клиентами? Угу. есть еще один ну скажем работающий для себя способ есть люди моторы анализаторы поддержка и контролеры да. ну то есть условная такая вот уже опять история но она в, в определенных моментах, когда человек имеет несколько ну то есть содержащих в характере человека составляющих угу. И конкретно этот способ помогает раскрыть его. Uh -huh. есть, да. А расскажи поподробнее вот, ну, например, на примере скажем моторов или контроллеров, какие у них особенности? Вот когда ты проектируешь интерьер, как ты с ними работаешь? Вот это интересно на самом деле, uh -huh. потому что эту ну, типизацию людей я знаю, в принципе, наверное, каждый ее может легко найти в интернете, а как с ними работает именно дизайнер? То есть какие особенности есть? Особенность, самая важная, самая главная, внимательность. Внимательность к тому, как себя ведет человек, как mm -hmm. себя ведет, что он говорит, как он говорит. Mm -hmm. э, мимика, жесты, скажем, mm -hmm. моторы, они, э, ну, мотор от слова, да, то есть движение, yeah, yeah, э, энергия, mm -hmm. они энергичны. Mm -hmm. В их жестах э, появляются, ну, то есть невербальные знаки общения, mm -hmm. которые говорят о том, что с большей вероятностью они относятся к огненным знакам. Окей, okay. а скажи, а, то есть как это проявляется в их интерьере? То есть, как, что, что, что для них важно в интерьере? Mm -hmm. ну, как я уже говорил, представители каждого знака зодиака, каждого, скажем, условной группы людей, mm -hmm. Ну то есть если это мотор, но наверняка яркий акцент для него не будет лишним. Mm -hmm. Mm -hmm. Присутствие биокамина mm -hmm. э Точно таким же образом, возможно, применить okay. предложение. Слушай, а давай поговорим о поддержке, вот, поддержка, да, а, насколько я знаю, это люди, которые такие, ну, довольно яркие сами по себе, они очень, ну, они помогают, да, вот, от, от слова поддержка, то есть они такие ребята, которые поддерживают, вот, как, что у них в интерьерах обычно бывает? Очень интересная группа людей, uh -huh. поддержка. Абсолютно точно ты заметил, что они в жизненных ситуациях очень хорошие друзья. Uh -huh. То есть на них можно положиться. Uh -huh. Если говорить конкретно применительно к интерьеру, uh -huh. о том, что может случаться у них в интерьере, это решения, которые направлены, прежде всего, ну, вот я лично связываю их с кинестетиками. Mm -hmm. То есть э, люди, они более с тонкой душой, ну то есть, душой, ну, mm -hmm. то есть план mm -hmm. вот этот, Понимаю. вот, более, скажем так, развит. Вот. Могут быть различные решения, продиктованные теми же материалами, фактурами, mm -hmm. текстурами. Вот. Ладно, поговорили о поддержке. Давай поговорим о контролерах. Я сам контролер, ярко выраженный. Вот. Мне интересно, какие интерьерные решения то есть ну, обычно бывает у контролеров. Я бы сформулировал э, изначально, что для контролеров э, есть вероятность, что многим контролерам нравятся двухуровневые квартиры. То есть, второй. Прямо в точку попался, Ну вот, есть, значит, это подтверждение того, что это работает в определенных моментах и что означает двухуровневая квартира? Контроль на втором уровне, когда человек выходит, ну, условно, на э, мостик mm -hmm. да, за штурвалом, он может наблюдать и, скажем так, ну, контролировать процесс. Yeah. Yeah. Вот. Есть ряд решений, которые точно так же понравятся человеку-контролеру, угу. примененных в, в интерьере. Круто, круто, слушай, ну действительно, прямо ты сразу и в точку, да. Я, наверное, весы, это же воздушный знак, да? Возможно. Я сам весы. Мне нравятся двухуровневые квартиры. Я люблю пространство большое. Мне надо, чтобы все было видно и самое, и чувствовалось. Это круто, слушай. Ты говорил еще, мы с тобой до этого просто общались, и ты говорил о том, что также соционику применяешь э, вот в, в работе с клиентами это так соционику я в данный момент начинаю изучать более а, углубленно. Угу. То есть сейчас вот эти вот э, ну, скажем так поверхностно на освоено угу. теперь углубленное изучение соционики она более сложна потому что там ну, как минимум 16 типов да. которые имеют еще и пересечения угу. и взаимосвязи и взаимоотношения Ну, то есть это Довольно определенного сложно, времени до да. да, требует безусловно а сам ты к какому типу относишься я Анализатор. А, У а. меня знак Зодиака Дева. Ага. Мой знак Зодиака Окей. Дева Я, то есть, ну, Земля. Понятно, mm -hmm. слушай, круто. Ну, ты хорошо про Землю. Знаешь точно. Хотя, я так понимаю, что ты неплохо знаешь про все. Слушай, очень интересно, на самом деле, я думаю, что информация полезная. Знание и понимание вот этих ну, типологий людей, да, может быть, знание и понимание знаков зодиака, оно очень упрощает, на самом деле, работу с клиентами, оно упрощает, на самом деле, ускоряет сам процесс дизайн-проектирования, правильно? Абсолютно точно. И, наверное, упрощает процесс строительных работ, естественно, потому что, раз все клиенту изначально нравится, то и стройка протекает более гладко. Поэтому... Поэтому мне кажется, что подобные системы какие-то, да, вот их надо изучать, они помогают. Это такие небольшие подсказочки, да, конечно, каждый человек, он может относиться сразу, допустим, и Абсолютно, к визуалам, да. и к аудиалам, да, то есть, но в большей степени чаще всего что-то выражено одно. Поэтому, когда мы вот так, ну, можем, скажем так, человека охарактеризовать с какой-то стороны, мы, наверное, ему оказываем услугу тем, что мы быстрее все делаем, лучше, качественнее для него. И это нам да? помогает. Ну, спасибо большое, Жень, тебе за такой увлекательный рассказ, это на самом деле было интересно, поэтому э, подписывайтесь на наши видео, ставьте нам лайки, мы будем снимать новые видео, комментируйте, ну и всем всего доброго, пока! Пока!